Okay. Top three today. I'm gonna go no particular order. I think Roman, Simeon. Ah, the, the third place is tough. You know, Felix can come in. I, I'd like to say and Riney. I think those three. I think they hold it. They do it. Yeah. I think it stays the same. Okay. But maybe Simeon will challenge Roman. so it's those guys, it'll be a good race. It'll be close. I'm gonna say it's going to be 15 okay, <laughs> <Enough>! <laughs> <laughs> gonna be fifteen thousandths apart. Thank you last year. Yes, that's right. So the that's, question is... I mean, Roman had an earlier start dip. Uh, that's right. So was it a fluke on that first you know, with a little bit? I mean, he had a great run. I mean, what is he doing? He doesn't even look. He is perfectly still, laid back, trusting that late exit of 11. Absolutely insane. Just, and he, he can tell he there. He не, ну реально с ним тяжело бороться на Европе. Вот не знаю, как? Вот сколько раз хочу вот, тебя от Европы выиграть? Вот, вот прям вообще, вот прям, вот, вот, вот вижу, вот она, вот она, я вижу, вот она, рядом, медалька. Но тут он выруливает, каким-то макаром, он собочен, и все и стоит передо мной. Вот так. Всем привет, я Руслан, и я нахожусь дома. Да-да-да, после длительной командировки по Европе, вся наша команда вернулась в Россию, и у нас есть несколько дней, чтобы отдохнуть и отправиться на заключительный этап Кубка Мира по санному спорту, который пройдет в Сочи. 23 и 24 февраля я приглашаю тебя на саново трассу. Приезжай, привози друзей, семью, болей за нашу команду. Будет очень и очень интересно. И э, я тебе предлагаю посмотреть сегодня эксклюзивное интервью четырехкратного чемпиона Европы Семена Павличенко, а также серебряного призера чемпионата Европы в Германии Романа Репилова. Если тебе интересен спорт, если ты хочешь узнать поближе наших спортсменов, предлагаю посмотреть этот ролик. Поэтому устраивайся поудобнее и получай удовольствие. Погнали! И Роман В первую очередь хочется поздравить вас э, с, э, с триумфом на чемпионате Европы. Две медали сегодня. Золото Семена Павличенко и серебро Романа Рябилова. Поздравляю вас от души. Не первое серебро. Не первое золото на чемпионате Европы. Так, и э, первый вопрос. Э, кто. Первый вас поздравил. Есть. Кто позвонил, кто написал. Давайте вспоминайте. Е естественно, ну, там куча всего было сообщений различных, Я зашел посмотреть. А, сначала, короче, я пришел в номер и показалось, как будто никто не поздравляет. Потому что интернет включился, там контакты. Ну, а потом закажу, смотри, конечно, прививки, да, сестра, жена, теща, тесть, все-все-все, спортсмены и. Просто товарищи, товарищи по команде, которых нет сейчас здесь. И просто друзья, и незнакомые люди пострадали. Куча всего. И нельзя сказать, кто, кто первый. Наверное, все в один момент начали позволять. Ну тебя... а тебя жена поздравила. Весь, весь сезон у меня рваный. Он... То есть у меня нет такого, что я там на одной волне еду, заезд-заезд стабильно каждый этап. А у меня там то визы нет, то спально то упал, там что-то повредил. Поса не сломала. Короче, просто вообще такая волна идет. Это, это вот как у этого, у человека с больным сердцем, у него вот так вот закаливает курс с аритмией. Да? Нет, нет, это вообще, это круто, это, это, крутая, это вот у него реально крутой сезон. У меня таких сезонов полно. Я знаю, что эти такие сезоны не закаливают и поднимают дух боевой настраивать на дальнейшие победы и это какая-то даже такая проверка. Это, мужик ты, на мужика это, не мужик Нельзя это. быть всегда на высоте. Всех, у любого спортсмена у какого там чемпиона не возьми, любого вообще спортсмена, у него всегда есть чувство падения, вот сейчас у меня было падение. И После прошлом, которого он поднялся, отряхнулся да, и пошел да. вперед. Это самое важное. Семен, вот э, немного провокационный вопрос. Конкуренция в команде. Вы чувствуете конкуренцию по отношению друг к другу? Я не чувствую, я просто ну, я кайфую. Мы друг другу помогаем постоянно. Вам что-нибудь найдет интересненькое, он мне подскажет. Я вам что-нибудь интересненькое ему подскажу. То есть у вас я, идет я просто взаимное катаюсь. сотрудничество и работа над результатом? Может быть, Можно даже команду создать отдельную. Так, так легче. Как вы настраивались на первый заезд? Какие себе установки давали? Что вообще происходило в вашем? Я в начале недели тренировки сказал себе, что я стану чемпионом Европы, в качестве соревнований. И шел к этому. В первом заезде я допустил ошибку на старте, и потом заезжал и я готовился выиграть. Сразу похоже. Нет, но ну я, я был точно уверен. Мы с Ромой ну будем сегодня стоять на пьедестале. Это 10%. Я знаю, что Роман очень стабильный спортсмен, и он во втором зависит. Ну, никак бы не смог допустить такую серьезную ошибку, чтобы слететь с пьедестала. Я, я верил в то, что мы будем стоять вместе. И, так сказать, уже по, по традиции, по традиции уже, уже, не первый раз, уже не первый раз мы с ним стоим на пьедестале. Это реально так кайфово, и так круто. Даже не то, что медаль а, важна, а, Важна вот такая вот, такой дубль медальный. Ну да, я... Кто был для вас соперником? Кого вы видели в лице спортсменов, может быть, сегодня соперником? По сути, реально самое важное, как нужно было побороть самого себя. Я видел, что были совсем минимальные разрывы. Близ-близ, то не надо, Беру громко! Если бы ты сегодня не ошибался, ты бы мог сегодня выиграть. Ну, победил будет. тот, кто ошибся меньше. Да. Сегодня победил победил завтра все. На старт принесли старт-лист на второй заезд. Да, Я посмотрел. Разрывы были минимальные. Все волки голодные. И нужно быть еще более голодным, чем они для того, чтобы я даже воду не пил. Что ты говоришь, что Ну и Рэзбулт, не вода. Это энергетика. Есть разница между выступлением на чемпионате мира, чемпионате Европы и на Олимпийских играх? Только на Олимпийских играх прием чпо в 2018 году. была разница. Там была накрутка просто со всех сторон, чисто нашей команды, все. Наши, наши организа... наших организаторов, наших тренеров-спортсменов, всех подряд. Но была жесткая накрутка, все. Мы были не готовы морально к Олимпийским играм в Кличпонге. А потом, чем ближе Олимпиада была, тем больше какой-то лишней информации было вообще вопрос, а, там вопрос Симонова, ну вообще углубника такое было, которое вот непрорывное, мы вперед, оно за нами. И, то есть ну, вот как-то так двигались с этой информацией. И вот серьезно, я вот на третье заезд выходил когда-то. Я вот первый день себя чувствовал нормально. Не отлично, нормально себя чувствовал. Но второй день. Это вообще другое, вот, другая история, я просто вышел на старт, я понимаю, что я как бы телом готов, но голова у меня просто, вот, у меня это вообще как будто мне вот глаза закрывают, я вообще сил не было, просто, я не знаю, прям выключил, и, все. и вообще средства массовой информации, вся это, ну, как бы, это же как, как сказать, любой мини-повод, я выиграл тренировку, все. Пишут, там, Репилов выиграл первую тренировку, а, я не знаю, там, проехал, там, ну, третий выпуск первого дня, все, все там пишут, там, тысячи сообщений пишут, там, типа, да говнюк, ты с туда поехал, а другая сторона пишет, красавчик. Я даже телефоном три дня не пользовался, потому что реально такая вообще давка была для меня, я вот, ну, вот, от кого, вот, от кого, от кого, вот, некоторых людей вообще не ожидал. И вот так вот получилось, я просто не выдержал вот этого давление сверху и нет, Рома, правда, правильно говорит, что на санды спорт у нас, ну, здесь морально, с моральной стороны чувствуется такое так сказать, напряжение, у нас санды спорт реально ювелирный. Мы должны чувствовать трассу тела. И вот малейшие какие-то там не движения в санях ты можешь допустить ну, просто большую ошибку, серьезную ошибку, и можно реально по получить травму. А стартовали неплохо, да, но ну, то, то, что касалось физической стороны, вы там показали себя довольно неплохо. И в этом сезоне мне очень сильно помогало отвлекаться мое новое хобби. Хобби это бизнес которым я не шарю, но я научусь шарить в нем. Да, это я открыл магазин автомобильных товаров со своим другом. Вообще бываем респект тебе. Спасибо, что помогаешь. И сферу это детальный уход uh, за автомобилями, тончайший, uh, глубокая чистка всего что, uh, всего, всего короче, после каждой тренировки я иду uh, в номер и пытаюсь придумать что-нибудь интересное uh, для для подписчиков для на игру в инстаграме, на, на магазине и на детейнинге. Хочется рассказать, чтобы показать людям, что мы делаем, что у нас есть. Хорошее отвлечение, хобби, возможно. Когда в Тойоте, Team, Team Russian, а, там очень... Да... Такой крутой, крутой состав спортсменов, там ивент спецов есть. Кстати, в Тойоту сейчас подписали бойца UFC, Волкова. Хочу ним познакомиться, один из самых крутых бойцов UFC mm -hmm. oh, в тяжелом месте. Еще и он в Тойоте, в одной команде сына. И вот, я там посмотрел, пообщался с людьми, у них реально у них такие виды спорта. И, а, в плане болельщиков интересно, у них там фан-клубы есть, а, их там личные, да? а, у них там крутая, крутая аналитика, там да, вообще спорт. Как они могут путать с с санями. Да, потому что они не знают, что это так. Я прям вообще так заряжен. Я хочу, чтобы наш спорт был реально массово популярным. занялся в нашего спорта, именно на уровне внутри страны, там, а, во всем по всем сторонам, да, то есть начиная вот от развития медийного, да, то есть у нас нет никакого охвата вообще спорта, люди просто не видят его, не маячит у них перед глазами. Они видят его, только вот результат есть, включили там Матч ТВ. Вот сказали там Семен получил, Роман Репилов, там две медали на Европе. Все, один раз увидел, через три минуты забыл, и все, я опять думаю, что ну давай вперед и мы больше, едем. уже о нас ну, не, да. не ну, расскажешь. -то только подумал о Севе Кашкину, вот он пришел, начинал же новый кстати, можно зайти и посмотреть. Кстати, я снимаю, что сказал, я не знал, где он находится, а он... Вот он здесь. Ну что, что, что, что, что нужно сделать? Думаешь, дум, о нем подумаешь, он появится. Потом ну, я переживаю за запись, которая сейчас у вас скажет, все ли хорошо получится. Первым делом я, я думаю о том, как я приеду домой, и первое ощущение о том, как я увижу своего ребенка. Не знаю, почему мне смысл, с ней сняться, что я приезжаю, она мне уже говорит привет она родилась только есть. Назад. <смех> а че он это говорит? Не знаю. Короче, вот такая вот тема. Ну реально. Остался практически уже один этап, который пройдет в Сочи. Но перед этим будет небольшая пауза. Чем планируете заняться? Я, я, я, увижу, Чем планируете? я увижу своих детишек, уже бывалых, а Рома увидит. Но, но своего ребенка. Так, кстати, Единственное, это будет как у Романа 5 января родилась дочка. И, и вот я сейчас вот жду вот этого момента, уже послезавтра утром, я ее тоже... А а еще будет спать. Первым делом это, это заниматься семьей. Я говорю, я хочу выиграть Все. Ну, от одного раза. Если я выиграл бы сегодня чемпионат Европы, сегодня мне бы, как бы это, эта тема поостыла. То есть галочку поставила? Ну, это не то, что я галочку поставил, цель я выполнил. Дальше уже за эту целью была бы другая цель. Вот, там же чемпионат мира, чемпионат Европы, Олимпийские игры. Все, короче, я взорвался как мог. Теперь я пошел, был у меня уже здесь. Это были наши спортсмены, и Семен Леченкова Роман Рябилов. Дай покажу бочку. Вот. Во время звучания гимна Российской Федерации за игровой рельеф. Что вы, в первую очередь, подумали? Я думаю, какие же глупые организаторы. Как же стыдно им должно было быть. Я столько стран на соревнования, и тупо нам ну, тупо не подготовились. Обидно. А как вы справились? В спели. Да? Взяли микрофон и спели. Братских народов союз вековой, Данная, мудрость народная, славься страна, мы гордимся тобой. Люди просто, они подходили и говорили, вот это уровень, вот это самое крутое награждение, которое мы видели. Там реально атмосфера была, вот до, до того, как мы как заиграл этот корявый, корявый гимн, было тухло, мы спели, все взорвалось, как все давай играть, хлопать, там Сначала круто. Сначала было мир, а потом, клево, а потом... возможно, оно так и должно было быть. И Кстати, проверяется, вообще, насколько человек знает свою страну, свою, уважает свою страну, сколько был а, Я хочу просто пожелать всем болельщикам, всем зрителям, я, я просто давно сталкиваюсь с тем, что многие люди не верят в собственные возможности. Я пожелать всем, чтобы они верили, верили в себя, верили в свой успех, верили в то, что возможности каждого человека они безграничны. Их нужно тренировать. Даже просто тренировать свои мысли, мысли позитивные. Значит, всем тоже пожелать. Я тоже, спасибо. А я хочу пригласить всех в Сочи на этап Кубка Мира, который пройдет уже в ближайшее время. И если вы будете следить за инстаграмом э, Романа Ряпилов или Сировиченко, да, то вы будете хорошо осведомлены тем, когда у нас будет Кубка мира. Либо вы можете зайти. Э, короче, нет, заходите в инстаграм. Я, я сегодня. Нет, да, сегодня. И завтра и послезавтра буду каждый день скидывать короче расписание сочинских э, мероприятий помимо Кубка мира там будет еще прокат по трассе на бучках на вы сможете прокатиться по трассе прям внутри на таком диване крутом да. мы уговорим уговорим организаторов кучи кучек сделать скидку да промокоду из наших инстаграмов сделаем вот, да, из наших инстаграмов э, мы сделаем скидку я думаю, в районе 40% железного будет скидка, но мы ее добьемся. Мы будем прогнуть эту линию, чтобы люди пришли и за доступные деньги прокатились на этой латрушке. Далее, там будет Нью Стар, Нью Стар Я буду, кстати, на этом Нью Старе. Это в том году был первый раз там, это вообще просто бомбовое мероприятие. Поэтому приезжайте в Сочи, приезжайте на Кубок Мира, приезжайте кататься на лыжах и болейте за нас. Всем удачи!